Грибочки. Раз. Два. Три. Ой-ой-ой, сколько их тут много под каждым кустиком. Действительно. Какая дорожка прикольная. наша территория, базы, где мы живем. Уютный домик, лавочки вокруг кострища, пахнет травами, вот здесь их сколько заготовлен. и кругом лес. А там Байкал. чао Сколько